Итак, друзья, здравия! С вами снова я, Залевский Денис, и мы продолжаем зачитывать методичку СССР. Напоминаю, что каждый, кто будет заказывать паспорт СССР у нас на сайте, будет получать эту методичку дополнительно. Итак, второй раздел. Конституция СССР до сих пор действует. Конституция РФ незаконна, потому что 21 сентября 1993 года Конституционный суд отстранил Ельцина от должности президента. Съезд отклонил проект новой Конституции Ельцина. Статья 174. Изменение Конституции СССР производится решением Верховного Совета СССР, принятым большинством не менее двух трети от общего числа депутатов каждой из его палат потому что многие положения проекта, подготовленного президентом, существенно ограничивают экономические, политические и гражданские права человека и гражданина. Поэтому, чтобы устранить помеху для продвижения своей конституции, Борис Ельцин издал указ номер 1421 сентября 1993 года, с помощью которого прервал осуществление законодательной, распорядительной, контрольной, функций съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ. Так. Угу. Это нарушение статьи 126.6 Конституции основного закона Российской Федерации и нарушение закона 9 октября 1992 года о защите конституционных органов в Российской Федерации в соответствии с которыми полномочия президента Российской Федерации прекращаются немедленно. Всего было нарушено 5 статей Конституции и совершено преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса РФ. 21 сентября 1993 года Конституционный суд признал указ 1400 несоответствующим Конституции и квалифицировал решение президента РФ Бориса Ельцина, 23, 21 сентября 1993 года как неконституционное и как государственный переворот Мы можем видеть это заключение конституционного суда сейчас увеличим можно его в принципе найти в интернете Тут видим, что копия аутентична оригиналу ученый-секретарь Российской государственной библиотеки. Это с библиотеки получен документ. И э, тут плохо, конечно, видно будет. Ну, в принципе, кто обратится, могу э, с, поделиться этим документом. Вот. Указ президента, то есть заключение да, Конституционного суда. Указ президента РФ Бориса Николаевича Ельцина 21 сентября 1993 года 1400 по этапной конституционной реформе в Российской Федерации и его обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствует части 2 статьи 1, части 2, статьи 2, статьи 3, части 2, статьи 4, частям 1, 3, статьи 104, абзацу 3, пункта 11, статьи 121 и 5 в статье 121 и 6 по-моему части 2 э, статьи 121 статьям 165 1 177 Конституции Российской Федерации и служат основанием для отрешения президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от должности или приведения в действие иных специальных механизмов его ответственности в порядке статьи 121.10 121 и 121.6 Конституции РФ. Председатель Конституционного суда Российской Федерации Зорькин, секретарь Ю.Д. Руткин. Вот как мы видим, да? Сейчас обратно уменьшим. 20 так это было. Заключение Конституционного суда означало, с момента подписания указа номер 1400 и выступления по телевидению, то есть 21 сентября 1993 года в 20.00 часов по московскому времени, строго юридически Ельцин уже не являлся президентом Российской Федерации, поскольку его полномочия, как это зафиксировано в Конституции и законе РФ, прекратились немедленно, автоматически. С этого момента, то есть с 21 сентября 1993 года 20.00, Борис Ельцин становился просто гражданином Российской Федерации. И любые его распоряжения до Юрия уже не могли считаться законными. Все дальнейшие действия совершал уже не президент, а просто гражданин Ельцин. 4 октября 1993 года произведен насильственный захват власти и государственный переворот. Так как указ 1400 не помог устранить помеху для принятия Конституции Гельцина, то пришлось устранять помеху насильно. И тогда был совершен расстрел Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. В октябре 1993 года в Москве было убито около 2000 и половиной 6500 человек. В известном историческом исследовании, которое выполнил ВА Шевченко, Поименно указано около двух тысяч погибших, и это не считая жертв безсудных без расправ в подвалах Белого дома, на стадионе вблизи красной Пресни, а также расстрелов, произведенных бейтаровцами. В Валерий Шевченко забытые жертвы октября третий год. Москва 2010, С. Сто Редакция. Ну, В принципе, это можно посмотреть в интернете, много информации по этому поводу. То, что не удавалось сделать Ельцину и компании на протяжении трех лет, на съездах народных депутатов было сделано под вывеской всенародного опроса, под орудийные залпы, которыми был расстрелян не только Дом Советов и убиты сотни его защитников, была расстреляна действующая Конституция России. Насильственное изменение конституционного строя в формах насильственного захвата власти, статья 278 УК РФ. Вооруженный мятеж, статья 279 УК РФ. Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, статья 280 УК РФ. Применение насилия, которое выражается в умышленном убийстве или покушение на него, квалифицируется по совокупности со статьями 105 или 277 у КРФ. Видим 4-5 уголовных статей. Ельцин самопроизвольно, 15.10.1993 Ельцин самопроизвольно вынес указ о референдуме. Однако и после этого кровавого шабаша Конституция СССР символически продолжала жить. Не похоронив ее, нельзя было окончательно устранить из конституционного поля советскую власть. Поэтому был вынесен указ о проведении референдума. Указ президента РФ от 15.10.1993. Номер 1633. О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации. Этот указ, обращаю ваше внимание, голосование по проекту Конституции Российской Федерации. Этот указ является должностным преступлением государственного масштаба. Видео доказательства газета Советская Россия. Вот ссылочка прилагается, то есть можно ее прямо взять, скопировать будет, да, и перейти по ней. Нарушена статья 174 изменения Конституции СССР. Производится решением Верховного Совета СССР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из его палат. Президент не имеет права самовольно создавать референдум. Борис Ельцин подписал закон не как президент СССР, а, а как президент РФ. Но РФ еще не существовало. Согласно проекта Конституции Российской Федерации, статьи 81, пункта 2 президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Согласно закону, 20.94-1 о переименовании РСФСР в РФ 25 декабря 1991 года считается датой образования РФ. Получается, что первый президент РФ мог появиться только после 26 декабря 2001 года. Борис Ельцин был инаугурован 9 августа 1996 года на должность президента РФ. А.В. Путин стал президентом РФ 7 мая 2000 года, что также не попадает под дату 26.12.2001 и под статью 81, часть 2 проекта Конституции РФ. Голосование 12, 12 93 была предпринята акция неконституционного принятия новой Конституции посредством голосования 12 декабря 1993 года. Результат известен. Новая конституция, угодная демократической контрреволюции, была объявлена принятой, хотя за нее проголосовало едва ли треть избирателей России. Всего граждан, СССР, всего граждан РСФСР избирательного возраста 106 миллионов человек. За конституцию проголосовало 32,9 миллиона человек. Проводим несложный математический подсчет и получаем, что за Конституцию проголосовало всего 31%, что явно меньше половины, то есть 50%. Требования закона не выполнены, поэтому Конституция не могла быть принята. Закон о референдуме РСФСР номер 241-1 дробь от 16 октября 1990 года. Статья 35. При проведении референдума по вопросам принятия изменений и дополнения Конституции РСФСР решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РСФСР, внесенных в списки для участия в референдуме. Подделка голосов. Вопреки закону о референдуме Ельцин издал указ президента РФ от 15.10.93 номер 1633. Статья 22. Определение результатов всенародного голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если за ее принятие проголосовало более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Всенародное голосование признается несостоявшимся, если в нем приняло участие менее 5% зарегистрированных избирателей. Сравниваем с законом о референдуме РСФСР. Номер 241-1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 в указе принимается, если проголосовало большинство принявших участие в голосовании. Указ подогнал цифры под свою выгоду. Тех, кто голосовал против, использовали для того, чтобы создать массу для исполнения указа. Мошенничество. Статья УК РФ, статья 159, под пункты 1.4. Деяния совершенные организованной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупных размерах, что должно заинтересовать честную прокуратуру. Голосование происходило за проект Конституции, а не за Конституцию. Указ Президента РФ от 15.10.93 номер 1633 о проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации. Голосования за Конституцию не было. Юридически это может лишь означать, Принять за основу для дальнейшего обсуждения, как проект, не более того. По Конституции РФ Конституция СССР не отменена и является действующей. Конституция РФ, раздел 2. Заключительные переходные положения. Пункт 1. Одновременно прекращается действие Конституции основного закона Российской Федерации России, принятой 12 апреля 1978 года с последующими изменениями и дополнениями. То есть мы видим, что отменен несуществующий в реальности документ, ибо в 1978 году РФ не существовало. Сравните еще раз. Конституция – основной закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 1978 года и Конституция – основной закон Российской Федерации России, принятой 12 апреля 1978 года. Постановление РФ номер 157-11 Государственной Думы от 1996 года признать действия Ельцина преступными, а всем организациям предпринять меры по части восстановления СССР. Получается, все должностные лица попадают под статью 64 УК РФ. Ну тут ошибочка. Под статью 64 УК СССР, получается, или 275 РФ, то есть поменять тут надо, это заменим, то есть статья 64 УК РСФСР или 275 РФ изменена от так, 10, 15, а, 10 до 15 лет с конфискацией. Так, вот мы дошли до следующего пункта. Следующий пункт мы начнем зачитывать в следующем ролике. Сейчас мы запись остановим, чтобы у нас много по времени не получалось. 15 минут вполне. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Следите за развитием событий. Повышайте свою правовую грамотность. До новых встреч.